Друзья, всем привет. Сегодня у меня не рыбалка, а просто по катушке. Надо обкатать вот этот снежий, который я взял, поменялся, так скажем, с небольшой доплатой. Надо его по-любому обкатывать, потому что он новый. Как мне рассказали, там в карбюраторе специальное масло добавляют, чтобы не ржавел сам карбюратор изнутри. Вот. он немножко почихивает потому что он новый он надо реально где-то два бака минимум два бака выкатать ну 20 литров бензина надо сжечь сегодня навряд ли я столько сожгу бензина Значит, я его специально не глушу я его завел в гараже но пока не буду глушить пускай тарабанит может быть это как бы неприятный звук будет для видеосъемки сейчас. Ну, попробую сейчас покататься и немножко вам расскажу, что в нем изменили, какие есть изменения. Ну а дальше в процессе самой рыбалки, всего сезона зимнего этого, буду рассказывать, какие будут неудобства, возможно. Ну, я думаю, что особо неудобства не будет. Но есть офигенный плюсы, я вам сейчас чуть попозже покажу расскажу про карбюратор офигенная тема там есть Ну, немножко покатался, вот сейчас гараж загнал его за беспорядок, извиняюсь. Ну, давайте немножко расскажу про него. Первое, что здесь видно на первом плане, это вот, воздухозаборники, вот сетку сюда поставили, да, чтобы э, охлаждение было двигателем. Ну, я думаю, он бы и так охлаждался, но вот на прошлом у меня без вот этих вот сеточек было на прошлом снежике. В целом, то же самое. Вот. Одну фишку расскажу сейчас. Даже не одну, а две. Мне очень понравилось. Здесь, короче, смотрите. Сейчас вот так открывается. Про карбюратор немножко сразу расскажу. Вот. Значит, вот карбюратор. И здесь есть болт. Вот этот вот сейчас показать поближе вот этот болтик его можно вручную крутить это получается обогащение смеси то есть можно обороты двигателя чуть увеличить чуть уменьшить то есть отрегулировать вручную не надо никакой отвертки вот он крутится вот здесь вот он легко крутится вот, вот это вот хорошая тема а то на прошлом мне приходилось регулировать двумя отвертками а здесь одним болтом можно оборот двигателя регулировать. Следующая фишка. Это вообще должно быть, мне кажется, на всех снегоходах. Разработчикам хочу посоветовать такие штуки ставить на всех. Вот смотрите, сейчас поверну ключ. И здесь есть прикуриватель. Вот за место прикуривателя можно, вот я провод уже воткнул. USB-шный провод. Можно телефон заряжать, гаджеты там. То есть это очень удобно. И вот сам вольтметр, вот сейчас 13... Вольт показывает Вот такую вот штуку надо везде ставить Сразу говорю, вот сейчас проверим Сейчас я телефон воткну На зарядку Так, подождите Опа Все, телефон вот заряжается Вот эта штука прям вообще капец нужная Вот, и сразу полетели амперажи Тикает, ну на камеру плохо просто видно Какие цифры, ну 12, 11 вольт Здесь и зарядка идет вот. и тем самым можно смотреть вообще сколько у тебя насколько заряжен аккумулятор допустим когда двигатель заводите сразу напруга видно что начинает уменьшаться и сколько тебе надо вольт на зарядку то есть емкость заряда самого аккумулятора можно здесь посмотреть ну, так в общих чертах все то же самое. Вот, панель приборов та же самая, все абсолютно идентично э, прошлому снегоходу. Вот, единственное, на прошлом у меня сразу вот, э, вот эта крышка протекала, бензин расплескивался. Вот, а у, у этого нет, у этого хорошо все, ничего, бензин не течет через крышку. Но мне ее заменили в прошлом году, она потом перестала протекать ручки, кстати, ручки нормально греют, я покатался, хорошо греют руки вообще не замерзли вот, но в целом пока, пока еще так в целом было хорошо ну, немножко покатался в горку, конечно, он у меня не пошел, но он бы пошел я просто очканул, немножко побоялся то, что там сильный крутой уклон был боялся опрокинуться, как бы Езда в горку у меня еще особого опыта нету, но, может быть, просто очканула. Ну все, друзья, как бы, как бы вот такой вот получился мини-обзор, небольшой ролик. Мне понравилось, покатался, скорость я развил где-то, ну, 42 км в час. Сильно не буду газу пока что давать, надо обкатку пройти. Сейчас снега не так уж и много, жду обильного снегопада, чтобы покататься по пухлому снегу. Хочется, конечно. Прошлый снегоход у меня, кстати, он... я на нем катался, ну, то же самое, он неплохо шел по, этому, по пухлому снегу. Благодаря расширителям на лыжах. Вот, это обязательно доставить, Обязательно брать с насадками с широкими. Вот, чтобы он у вас сильно не зарывался в снегу. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Будут еще рыбалки, будут поездки, покатушки. Всем счастливо. До следующих рыбалок. Всем пока.